Just click on subscribe button click on notification bell so that you'll be updated on future uploads and if you have some comments and suggestions related to this video or any russian video that you can suggest please drop it in my section of the like blog to read and respond you all and make your video requests i would like to say thank you to all the people who came in my previous reaction in here guys i would be forever thankful to you and please share this video to friends and loved ones and we'll give you some little information with you guys this bowl Uh, missile system what is this all about? Because I really want to know more about this video, because I am so interested. The Ball Coastal Missile Complex is a thunderstorm for all NATO ships. He will not allow any enemy ship to approach the shores. Landing will be impossible if there is a Ball Missile System on this coast. Look what this weapon is capable of. Wow, this is so interesting. And Ball Coastal uh, Missile Defense System or a russian ball postal defense missile system was designed as a successor to aging soviet ridot or resting reporting name uh, C 1 or sepal and rubis ss3 a eh-35 or a ball system has four self-propelled launcher vehicles it's carrying eight missiles for Wow, a total of 32 missiles in Salvo plus reloads for another wave. This is truly a strong like weapons of Russia. Oh my god. A KH-35, the ZDA KH-35 is a Soviet turbojet subsonic cruise, anti-ships missiles, the design missiles can also be launched from helicopter surface ships and coastal defense batteries with the help of rocket booster. In which case it is known as Uran or Ball. It is designed to attack vessels up to 50 tons. Wow. Used by the Russian Indian Navy Vietnam People's Navy. Byte altitude to 10 to 15 meter in route and about 4 meter at terminal area. Wow, this is truly interesting. I'm so excited with this one. I hope, guys, you enjoyed watching with this one. I would love to listen with you at the comment section. What are your thoughts with regards to this? Wow. Wow. Amazing ball system of NATO. Goodness, Enjoy. Ракетный комплекс, который способен уничтожить флот противника еще до того, как тот приблизится. Непробиваемый заслон, который защитит любую точку побережья. Все это ракетный комплекс БАЛ. Какая разница, насколько крутой флот врага, если есть возможность просто не подпустить его близко к берегу? Именно в этом задача ракетного комплекса БАЛ. Его козырь — суперсовременные снаряды. Обычно ракета — это просто расходный материал, который должен взорваться при попадании в цель. Но создатели системы БАЛ поняли, что в условиях современной войны снаряд — нечто большее. Да, ракеты комплекса БАЛ могут разрывать в клочья даже мощную корабельную броню за считанные минуты сжечь корвет противника. Но все-таки основное их преимущество в электронной начинке, которая делает ракеты умными и высокоточными. Что именно делает ракеты умными, мы расскажем чуть позже. Ведь БАЛ — это не только снаряды. В составе комплекса две пусковые установки и командный пункт для координации их действий. Прежде всего нужно, чтобы ракетный комплекс успел добраться туда, откуда ему будет проще всего вести эффективный огонь по противнику. Это удается сделать благодаря высокой проходимости транспорта. Песчаные пляжи, скалистые берега, болота или даже ледяные торосы – неважно, бал пройдет везде. И дело не только в отличной подвеске. Да, колесная формула 8 на 8 идеально подходит для этой системы. Да, каждая покрышка разработана таким образом, чтобы никакой тип поверхности не мог затормозить ход колеса, но главное это датчики, которые фиксируют уровень вибрации. После этого сложная электронная начинка подавляет тряску внутри боевой машины, поэтому езда даже по неровному скалистому берегу ощущается для водителя как легкая качка. При этом машины могут двигаться со скоростью около 60 километров в час. В случае обнаружения кораблей противника, ракетный комплекс БАЛ вовремя успеет добраться туда, куда нужно. И там сможет быстро подготовиться к ведению огня и перекрыть доступ к побережью России. Nice. После размещения на огневой точке, Важно найти вражеский флот с максимальной точностью и на таком расстоянии, на котором сами корабли противника еще не способны нанести существенный урон. Для этого был создан комплекс надводной и воздушной разведки «Монолит». Его основной инструмент — это мощнейшая антенна, которая выглядит как массивный металлический куб. Чувствительность радиолокационной антенны поражает — 450 километров. Корабли НАТО только что прошли пролив Босфор, а «Монолит» где-то на западном побережье Крыма уже их засек. Экипаж самоходного командного пункта «Монолит» составляет 5 человек. Всего лишь 5, но и этого достаточно, чтобы обнаружить добычу для системы «БАЛ». А уж сам комплекс с его 16 шахтами на двух боевых машинах сможет сразиться и с одиночными кораблями противника, и с военным десантом, и даже с авианосной группой. Как один комплекс может представлять угрозу сразу для целого флота? Один зал в системы БАЛ — это 32 снаряда, которые летят в цель по продуманной траектории. Еще 32 находятся в запасе для повторного выстрела. Но самое главное — как они летят. Каждая ракета оснащена точной и дорогой системой навигации. Ее цель — найти вражеское судно и четко зафиксироваться на нем. Сбить такие ракеты в полете не удастся. Сразу после пуска с берега в сторону кораблей противника снаряды резко набирают высоту и опускаются в пике. В паре метров от поверхности воды они выравниваются и летят на такой высоте прямо в цель. А специальный радиостамер, которым снабжена каждая ракета, следит за тем, чтобы снаряд не касался гребня волны, но и оставался максимально близко к воде. Благодаря этому не точно вычислить траекторию ракет, не противодействовать им с помощью перехватчиков у противника нет никакой возможности. Ракеты, которые летят на такой высоте, остаются невидимыми, поэтому противник, скорее всего, не поймет, что его атаковали. И даже если поймет, это его уже не спасет, ведь скорость ракеты Х-35У, которая состоит на вооружении комплекса БАЛ, составляет более 900 км в час. Да, эта ракета не может двигаться быстрее скорости звука, в отличие от ракет комплекса «Бастион». Но Х-35УМ это не нужно У нее никаких задач no Благодаря умной системе вычисления траектории полета Снаряд может облетать препятствия, в том числе и волны Более того, ракета wow. может облетать преграды не только сверху, но и сбоку это позволяет ей держаться в 3-4 метрах от воды практически постоянно, даже при неблагоприятных погодных условиях. Like а как насчет дальности? Ракета Х-35У является продуктом долгой модернизации предыдущих поколений снарядов. Годы усовершенствования позволили сделать двигатели ракеты с очень высоким коэффициентом полезного действия. Двигатель стал более компактным, поэтому места для топлива стало больше. В результате дальность полета ракеты составляет сумасшедшие 260 километров. Для сравнения, расстояние между Тулой и Москвой составляет чуть больше 180 километров. То есть вражеский корабль еще только приближается к берегам России, а ему навстречу уже летит трой ракет, которые просто разнесут его в клочья. При этом БАЛ — это лишь часть непробиваемой защиты российских бегов. Этот ракетный комплекс всегда работает в тесной связке не только с системой обнаружения и слежения «Монолит», но и со всемирно like известным ракетным комплексом «Бастион». Вот только задачи у них немного разные, а потому и размещаются эти комплексы на различных позициях. Например, БАЛ может подойти к самому побережью, менее чем за километр до кромки воды. В это время Бастион... Бастион остается в глубине материка. Это не только повышает их шансы в случае плотного авиаудара, но и делает защиту берега как бы двухслойной и эффективной, ведь ракеты обоих комплексов не просто сдерживают, а реально уничтожают боевой потенциал противника. Кроме того, ракеты Бастиона двигаются на сверхзвуковой скорости и на другой высоте относительно ракет комплекса БАЛ. То есть даже самые современные перехватчики и системы защиты врага ему не помогут. Ведь такие системы были бы вынуждены противостоять атаке двух разных видов ракет одновременно. Однако невозможность противодействовать такой атаке — это еще не все. Не менее важна меткость. Когда в цель выпускают рой ракет, естественно, они летят с немного разной траекторией. Из-за этого часть снарядом идет на опережение и попадает в цель раньше, чем остальные. Противник получает первые повреждения, замедляется, и ракеты, которые должны были его добить, просто промахиваются. Это не наш случай. Вот и ответ на вопрос о том, что такого особенного в ракетах комплекса БАЛ и что делает их умными. Эти снаряды обладают уникальными свойствами. Благодаря новейшим разработкам электронной начинки, они настраиваются друг на друга. Звучит как фантастика, но их искусственный интеллект позволяет не только выявлять цель и преследовать ее, но и синхронизировать действия с другими ракетами-сестрами. Поэтому, если один снаряд вырывается вперед, его датчики об этом сигнализируют, и он замедляется. Не сильно, ровно настолько, чтобы догнали остальные. Получается, что все ракеты летят вместе и попадают в цель одновременно. Это позволяет нанести один единственный, но сокрушительный удар. Конечно, дорого снабжать настолько мощной электроникой снаряд, который должен сдетонировать при попадании в цель. Но уж если бить, то наверняка. У возможности ракет как бы настраиваться друг на друга в полете есть еще одно преимущество. Снаряды летят так близко, что радары противника даже если и находят их, то все равно видят лишь одну цель и автоматически выпускают только одну противоракету. Даже если она попадет, остальные ракеты системы БАЛ полетят дальше и поразят противника. А несколько Х-35У могут нанести серьезный урон даже самым мощным и бронированным военным кораблям в мире. Ракеты комплекса БАЛ предназначены для уничтожения целей с водоизмещением до 5000 тонн. То есть они могут расправиться с корветом и кораблями более низкого класса. Для уничтожения эсминцев есть ракеты Бастиона. Получается, что команда из этих двух комплексов может противостоять целому флоту, эффективно распределяя задачи между собой. Что ты думаешь о таком щите для берегов России? Ответь в комментариях и не забудь подписаться. Wow. Like uh, weapon or their missiles, Kh-35 EH was like one of the weapon of Russia that were very strong, fast. And imagine if the projectile can follow and so, uh so very fast that can wow hit something like all together. If like six or eight like Kh-35 EH will go directly to something in a in in the target. It's like in a few seconds will go there. I cannot imagine how many инженеры и также научники делают такую огромную вещь, которая очень, очень мощная. Надеюсь, вам понравилось смотреть этот ролик, и если вы узнали что-то еще, если у вас есть какие-то дополнительные комментарии по поводу этого видео, по поводу этого удивительного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 Have a good day, everyone. Bye-bye. Мобухай по тая и на see you in my next video